Недавно меня спросили, что можно почитать, как распознать токсичного человека. Наверное, мы будем читать тысячу книг и тому подобного рода вещи, но есть один самый простой и самый надежный способ распознания токсичного, неудобного человека, человека, с которым вам нехорошо. Это ваши личные ощущения. И здесь очень важно... Да-да, доверять себе. То есть, если вам рядом с этим человеком нехорошо, то вам рядом с этим человеком нехорошо. Я понимаю, когда это человек в автобусе, в какой-то ситуации одноразовой. Это один разговор. Совсем другое, когда этот человек встречается на работе, либо встречается в жизни. Не так редко токсичность у человека в отношении вас проявляться может в какой-то конкретной ситуации. Попробуйте посмотреть на то, в какой ситуации эта токсичность проявляется. И каким образом вы эту токсичность чувствуете. Что именно отравляется в ваших с этим человеком отношениях. А зачем вам это видеть, что вам дает вот этот негатив от человека? Это может быть как негативные моменты, то есть от хочется убежать, спрятаться, еще какие-то. То есть я сейчас называю те стратегии, которые вы проявляете во время стресса. И Через таких людей прекрасно можно узнать эти стратегии. Это очень много дает, потому что данные стратегии, они возникнув далеко в детстве, остаются с нами на всю жизнь. И часто я клиентам рекомендую узнавать данные стратегии и научиться их использовать. То есть сделать эту стратегию не однофазной, как обычно, хочется убежать, и вот это жуткое желание с нами постоянно. А сделать их двухфазными. Первое, хочется убежать. Мы, к сожалению, не так часто можем это сделать. Да, из автобуса можно выйти. А вот из отношений как-то сложнее это делать. И тогда... Есть две фазы. Первое – хочется убежать. Подставляйте то, что у вас хочется. Хочется драться, хочется выяснять отношения, хочется кричать. Я не знаю, что для вас характерно. Я просто взяла эту стратегию совершенно из головы. Итак, первое – вы поймали себя на мысли, что вам хочется сделать то, что не очень можно делать. А второе – простой вопрос – «А если я это сделаю, а что дальше? Если я убегу, мне это как? А мне это что? Если я спрячусь, то что тогда?» И давайте представим, что я убежал или я спрятался. А тогда как? А тогда что? То есть с этими вещами можно работать. Я вообще за то, что в нашей жизни ничего просто так и зря не происходит. Я понимаю, что мы не со всеми людьми великие друзья или можем найти даже коммуникативные ресурсы для взаимодействия со всеми людьми. Но тем не менее... Обычно такие люди, они больше все-таки как ресурс. Почему я так говорю? Еще Юнг сказал, что в нашей тени скрываются очень большие ресурсы. И, собственно говоря, тень это та часть, которую мы не до конца поняли. И, собственно, ее проявление в виде токсичности, грубости, каких-то э, неприятных нам чувств, ощущений от других людей, оно нам показывает о том, что мы когда-то, хотели делать, но не решились, что мы когда-то делали, но решили, что это не мы, и тому подобного рода вещи. То есть это те ресурсы, высвободив которые, у нас появляется очень много энергии на другие дела. Почему? О, это очень часто встречается в моих видео. Пока я вру себе, что... У меня нет проблем с людьми, что а, люди ко мне а, все очень а, одинаково, хорошо настроены. А, это, как и любое вранье, берет очень много энергии. А когда я встречаюсь с какими-либо тактичными проявлениями людей, да, легко сказать, что а, это он такой, он там со всеми кричит и ругается. Да. Возможно, это так. Но когда мы проделаем небольшую работу, как вы заметили из этого видео, первое, мы перестаем себе врать, мы понимаем, что моя работа прошла не зря, и получаем за счет экономии энергии, силы, средства и энергию на какие-то положительные действия, положительные дела. Но тут еще вторая проблема. Нужно эти дела понять, принять и сделать. Потому что э, тоже есть видео по этому поводу, когда человек э, хотел каких-то перемен в жизни, ему дали энергию на эти дела. И в итоге человек просто наяривал круги по городу и никак не мог уснуть. Вместо того, чтобы взять и сделать то, чего очень-очень хотелось. Поэтому, когда вам попадаются токсичные люди, первое, это почувствуйте это. А второе, если есть возможность и желание, выйдите из этих отношений. Я сейчас не говорю о близких контактах. Мы сейчас говорим об одноразовых вещах. И третий момент. Посмотрите те стратегии, которые вы показываете с этим человеком. Перевоспитать данного человека невозможно. Именно в этой ситуации, именно с вами он показывает именно это поведение. И... Это происходит не потому, что есть у нас виноватые люди, мы же не в прокуратуре, а это происходит потому, что у человека, рядом с которым это происходит, есть таковая потребность. Если вы хотите убрать эту потребность, если тактичных людей в жизни очень много, то тогда это к специалисту-психологам. Под этим видео есть все контакты, необходимые для этого. А если это какие-то эпизодические вещи, то тогда видео точно вам в помощь, и оно поможет вам стать более счастливым человеком. Сказать, что вы избавитесь от всех токсичных людей в мире и на планете, не знаю, возможно. Просто попробуйте и сделайте это. Такое, на мой взгляд, возможно, когда все люди, по крайней мере те, которые общаются с тобой, проявляют к тебе какие-то добрые чувства и отношения. Даже если они начали с крика и токсичного проявления. Такое иногда тоже бывает. А с людьми вообще интересно. Экспериментируйте.